Многие задаются вопросом, почему это сейчас происходит. Я не изменил своего мнения. Это происходит потому, что родители не воспитывали своих детей. Да, есть первопричина, есть глава государства, который отдал основной приказ, который управляет толпой, который вселяет в головы всевозможный бред и указывает, что необходимо сделать. Но поверьте, исполнять или нет решает каждый для себя сам. Как бы ему ни было страшно, чем бы его ни пугали, там, уголовным преследованием, трибуналом, еще чем-то. Каждый принимает для себя решение. И когда мне говорят, что, ну вот, молодые люди, они не сформированы, у них мышление, им дают в руки оружие, им говорят, иди, значит, делай вот это, иначе вот так и так. Я хорошо себя помню с детства. Я хорошо себя помню в возрасте 20 лет. Знаете, уже в том возрасте я абсолютно четко понимал, что есть хорошо и что есть плохо. Я рос фактически без воспитания. Мама все им работала. Папа бросил нас, когда мне было совсем мало лет. И папа, это так слишком красиво для него сказано. Но я смог получить максимум из того, что могла дать мама в плане воспитания. И сформи... сформировать для себя мораль, сформировать для себя шкалу ценностей. Когда я сейчас вижу, что молодежь, получает в руки оружие, и ему говорят, иди, и делай вот это, да? иди, как говорится, на войну. Они берут молча, идут и делают. И потом они плачут, когда, когда их снимают на камеру, они попали в плен, они плачут и говорят, мы не знали, мы не могли. Как так? -то? А это свидетельствует только об одном. Родители не занимались их воспитанием. Родителям было плевать. И знаете, вот это, наверное, как раз тот момент, как раз то поколение. Не одно их, вот несколько в этот промежуток времени выросло. Как раз то поколение, одно из, которое вместо воспитания получало в руки гаджет. Которое вместо воспитания черпало информацию, черпало мораль, черпало свою шкалу ценностей, строило ее на основе... Всякой ерунды. Если бы родители воспитывали своих детей, общались с ними, у них было бы четко сформировано мышление. Они бы понимали, что можно делать, а что нельзя. И невозможно было бы управлять таким народом. Невозможно было бы управлять такой толпой. Понимаете? Никто не снимает, и я в данной ситуации не снимаю вины и ответственности с главы государства, который творит этот беспредел, самый настоящий беспредел. Это очень мягкое слово, мне хочется сказать очень грубо, но я останусь деликатным. Попробуйте мне дать в руки оружие, вот кто-нибудь, силой забрать меня в армию, Дать мне оружие и сказать, иди и сделай вот это. Напади вот на эту страну. Как вы думаете, что сделаю я, имея в руках оружие? Понимаете? Этот выбор делает для себя каждый человек сам. Но если у него внутри пустота, если родители ничего не заложили в него, то... Результат мы видим. Мы видим результат. Это безволие. Это невозможность правильно оценить обстановку, ситуацию. Это отсутствие вообще какой бы то ни было шкалы ценностей. Какой бы то ни было морали. Это какое-то что-то далекое, что-то мелкое. Где-то там у них внутри, глубоко-глубоко, далеко-далеко. То, что никаким образом не влияет на решение. Понимаете, в чем суть? Сколько раз я говорил, тупорылые родители, свиноматки, воспитывать надо своих детей. Сейчас мы живем в то время, когда ваших детей как угодно используют власть в детских садах, в школах. Пропаганда, она ведь не только в телевизоре. Пропаганда, она в каждом учебном заведении, начиная с самого малого возраста. И Кем вырастет ребенок, и какие решения он будет принимать, чью сторону он будет занимать, какую волю он будет иметь, если вы в его воспитании не принимаете совершенно никакого участия. Это очень важный момент. Будь у людей хоть немножко мозгов, трать люди свое время на воспитание своих детей, Поверьте мне, ничего бы этого не было. Мы жили бы в совершенно другом обществе. На улицах было бы безопасно. Каждый выполнял бы свою работу добросовестно, неся ответственность за принимаемые им решение. Нельзя было бы человека, группу людей, вот так вот согнать, как баранов и отправить на убой это было бы физически невозможно власть не могла бы десятилетиями сидеть на троне обманывать и пропаганда не могла бы процветать понимаете в чем суть если если более простым языком говорить не снимая опять же не снимая ответственности с того кто сидит на самом верху вообще ни капли не снимают то следующие кто виноваты в данной ситуации это вы родители своих детей родители тех кто сейчас с оружием в руках вторгся на территорию чужого государства независимого государства именно вы виноваты каждый из вас но вы судя по всему выросли такими же недоразвитыми, слабоумными имбецилами. Потому что те опросы на улицах России, которые вижу я, они меня уже не удивляют. Они для меня уже предсказуемы. Они для меня уже ожидаемы. Я вижу напыщенную гордыню, яркое и страстное желание, быть частью великой нации, какого-то великого нового мира. Как будто вы чем-то отличаетесь от куска говна. Да ничем вы не отличаетесь. И уровень вашего интеллектуального развития, что в принципе неприменимо даже, вот это вот словосочетание, выражение по отношению к вам, но все же уровень вашего интеллектуального развития, он... Он настолько низок, он в минус ушел. Когда встает разговор о санкциях, когда задают вопрос, боитесь ли вы санкций, и что с вами может быть в процессе их развития, все как один, как болванчики по телевизионному формуляру, формату, трафарету, говорят одно и то же. Мы справимся, мы всегда справляемся, мы великая нация. Мы охренеть какие прям сильные, крепкие. Это сделает нас сильнее. Мы такие непобедимые. Чем вы гордитесь? Чем вы бахвалитесь? Своим идиотизмом? Своей недоразвитостью? Что вы пытаетесь доказать? Вами как баранами тупо управляют. И вы покорно следуете. Прям вот, по трафарету. Прям по списку. Вы делаете все прям как солдатики, как куколки. Ручку повернули, поставили, вы так и держите. Я говорил и повторю. Тупорылые родители, занимайтесь воспитанием своих детей. Не знаете, как? Учитесь. И только потом размножайтесь. Вы сами себе копаете. Могилу. А если быть точным, то уже выкопали. Не буду говорить всего доброго. В этом нет никакой необходимости, никакого смысла. Подумайте над тем, что я сказал. Может быть, напоследок, может быть, хоть капельку, хоть какая-то там далекая извильна, у вас хоть чуть-чуть, хоть громольчику зашевелится, и вы хоть пару слов поймете из того, что я сказал. Слаба умный.